Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал KIGAI, и сегодня у нас, как обычно, ежедневный обзор биткоина, и мы с вами также рассмотрим BNB, Binance Coin. вы меня просили об этом в комментариях. Итак, друзья, мы с вами, напоминаю, прогнозировали... Изначально вот такой вот сценарий, движение вниз, ниже данного минимума, потом скопление и выход вверх Пока что сценарий полностью идеально реализуется Вчера мы с вами нашли сигнал на повышение здесь Повышение также реализовалось до первой цели уровня 33 800. Также, друзья, напоминаю, что подписывайтесь на телеграм-канал Здесь сигналы выходит мгновенно То есть видео нужно смонтировать, опубликовать, сделать превью, оптимизировать Здесь все мгновенно выходит Вот у нас вчера сигнал на повышение с целями Цели у нас исполняются, и первая цель успешно реализовалась. А теперь мы ждем исполнения второй цели. Анализ, друзья, следует пересмотреть, только если цена уйдет ниже уровня 32 000. Пока все, что выше уровня 32 000, это у нас повышение. Сигнал на повышение. На часовом таймфрейме мы здесь видим возникновение формации «Импульс», скопление «Импульс», которое, естественно, указывает на коррекционное движение до середины данного скопления, и коррекция полностью реализовалась Смотрите, друзья, также H4 тайфрейм Здесь помимо нашего вчерашнего сигнала на повышение возник еще один сигнал а Паттерн поглощения, опять же указывающий на повышение до трендовой линии сопротивления То есть до нашей второй цели уровня 34700 Первая цель реализовалась, мы теперь ждем а, реализации второй цели Также, друзья, обратите внимание, что здесь можно чертить такую локальную трендовую линию поддержки и вот наш небольшой локальный диапазон нисходящего тренда Давайте мы начнем немножко помасштабнее То есть смотрите, здесь у нас есть нисходящий тренд Она движется в рамках нисходящего тренда Мы с вами предполагаем повышение минимумов Поджатие к трендовой линии сопротивления и выход вверх, то есть пробитие трендовой линии сопротивления. А в локальной картине сейчас мы просто ожидаем движения к трендовой линии сопротивления, но не ее пробитие. А в глобальной картине мы ожидаем именно пробитие. То есть нам нужно дождаться дохода цены до трендовой линии сопротивления, и там мы сможем уже судить о ближайшем пробитии. Итак, друзья, смотрите. То есть здесь у нас возникло вот такое вот скопление. Потом мы видим паттерн поглощения. Далее а, небольшая консолидация, коррекционное движение. И еще один импульс вверх до трендовой линии сопротивления. Здесь то же самое. Консолидация. Точно такой же паттерн поглощения а Далее возникает опять же новая консолидация Небольшое коррекционное движение И мы также можем предположить импульсное движение вверх До трендовой линии сопротивления Но друзья, на часовом таймфрейме у нас кое-что вырисовывается Обратите внимание, что здесь у нас есть голова и плечи, Которая еще не сформировалась Вот раз плечо, вот голова, вот второе плечо Но это часовой таймфрейм и сигнал не столько сильный То есть здесь у нас есть линия шеи И если, если линия шеи пробьется, то цена у нас уйдет до уровня 33000, то есть до данного скопления Но опять же в этом ничего страшного нет, поскольку здесь мы можем протестировать пробитый уровень и пойти вновь на повышение Но опять же коррекционное движение вниз у нас очень даже возможно Посмотрим по ситуации, но в общей такой перспективе у нас все-таки намечается повышение И пересмотреть анализ нужно только в случае того, если цена уйдет ниже уровня 32000, то есть ниже данного скопления Тогда мы с вами пересматриваем анализ. Итак, с биткоином закончили, теперь переходим к обзору BNB. А что он здесь имеется? Открываем с вами дневной тайфрейм. Во-первых, мы видим образование двойного дна. Вот у нас здесь два отскока имеется. V-образных раз отскок, два отскок. Ну, естественно, двойное дно полностью не сформировано. То есть нам нужно пробить уровня сопротивления, И только тогда можно можем судить об, об образовании этой фигуры. Пока что мы только предполагаем ее образование. Но два V-образных отскока это достаточно хороший знак для повышения. Также, друзья, здесь мы можем нарисовать трендовую линию сопротивления, вот по этим максимумам. И мы видим, что трендовая линия сопротивления была пробита. То есть вот у нас пробитие, ретест и движение вверх. А по сути можно сказать, что краткосрочный тренд у нас сменяется. То есть у нас здесь присутствует краткосрочный локальный тренд на повышение. Но в общей перспективе все-таки цена у нас стоит здесь в консолидации. Поэтому этот тренд мало что значит. Также здесь мы можем увидеть восходящий треугольник в данном месте. То есть в том месте, где у нас образовался второй отскок, а второе дно, здесь возник восходящий треугольник с потенциалом, опять же, на повышение. Рисую трендовую поддержки и вот наш уровень сопротивления. Треугольник у нас был пробит вверх, теперь происходит ретест пробитого уровня и опять же можно ожидать дальнейшее движение вверх. Давайте посмотрим на цель треугольника. Вот такая вот у нас цель треугольника, это у нас уровень 360 360 это у нас первая цель Вторая цель это данный уровень сопротивления Данный уровень сопротивления, то есть уровень а, 400 Вторая цель это у нас уровень 400 вот здесь вот. И в случае того, если цена у нас дойдет до данной области сопротивления, то мы с вами можем уже предполагать пробитие области сопротивления. Судя по сигналам, которые мы там найдем. Итак, судя по всем факторам, которые нашел, мое мнение и мое видение это повышение. Напоминаю, что вы думали своей головой, друзья, соблюдали правила риск-менеджмента и money-менеджмента. Абсолютно никто не знает, куда пойдет рынок. Мы с вами можем только предполагать на основе истории и на основе того, что мы видим на графике. История у нас повторяется, поскольку психология людей остается неизменной. Паттерны и сам график это все отображение психологии людей графическое отображение психологии и мы с вами по сути прогнозируем опираясь не на а сами паттерны а на психологию людей психология это самое важное в трейдинге друзья вот такая вот ситуация с криптовалютой пишите свое мнение о биткоине об bnb в комментариях пишите свою обратную связь ставьте это видео пальцем вверх если видео было полезным информативным всем желаю всего самого наилучшего всем профита побеждайте друзья и всем пока